Всем привет! С вами Марат, компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали в коттеджный поселок New Paradise. На этом объекте мы возводим. Вот такой дом в современном стиле Немножко о проекте расскажу Проект разработан архитектурной студией Арксайт Они нам выдали архитектурные и конструктивные решения Мы здесь выполняем в роли подрядчика по строительно-монтажным работам Само строение, строение выполнено из железобетона В основании у нас заложена монолитная плита Несущие конструкции первого и второго этажа Выполнены из таких вот монолитных пилонов Шириной 200 миллиметров эти простенки по всему строению прослеживаются. Есть несколько участков полноценных стен в зоне, где у нас будет опираться лестница, допустим. Межэтажные перекрытия тоже железобетонные, монолитные. Местами есть усиленные балки. В целом вся конструкция завязана, жесткая и залитая. Период строительства... Самого монолитного каркаса занял э, около 4 месяцев. Начали мы эту работу в июне, закончили в октябре. Э, сейчас мы уже завершили этап монолитных работ и приш, перешли к этапу заполнение стен газобетоном сейчас все наружные стены где у нас не планируется остекление и внутренние перегородки выполняется из газобетона толщиной 200 миллиметров ну то есть в створе пилонов заполняется уже простенки, которые не будут остекляться дом в современном стиле планируется большое большие объемы остекления сейчас мы находимся в помещении гостиной высота потолка здесь порядка 7 метров это как раз можно достичь за счет применения железобетона в рамках этой конструкции у нас оставлены вот такие большие проемы в стенах для того чтобы в перспективе они заполнились уже оконными системами в чем преимущество строительства на данный момент в целом про это здание можно сказать что здание максимально ужата в плане применения материалов, то есть железобетон позволяет оптимизировать расходы за счет уменьшения объема материалов, которые применяются. Также за счет того, что это монолит, нам, мы можем выполнять вот такие большие консольные свесы. То есть здесь балкон шириной больше чем полтора метра на первом, втором этаже. ну И также по периметру есть локальные такие консоли, которые в первую очередь создают, так сказать, козырек, под которым можно двигаться, который защищает вас от дождя и излишних осадков. С другой стороны, это красивые балконы, такие висящие, парящие, которые создают ощущение ну, открытого пространства. Также применение данной технологии в этом году... Стало более экономически целесообразно, потому что у нас в данном конструктиве существенно меньше применения газобетона и большее количество бетона. В чем мысль? В том, что, допустим, в прошлом году газобетон стоил порядка половиной тысяч за куб. Бетон стоил около 4 тысяч за куб. После подорожания, о котором мы все знаем, газобетон на текущий момент, допустим, стоит порядка 8 тысяч за куб. А бетон стоит, ну, 5 тысяч за куб. То есть газобетон очень сильно подорожал, практически, чем, практически в два раза. Бетон подорожал процентов на 20. За счет этого скачка сейчас применение железобетона более целесообразно, чем газобетона. Также ввиду того, что у нас сам монолитный каркас э, имеет высокую жесткость и высокую несущую способность, толщина стен из бетона существенно меньше, нежели бы мы строили все из газобетона. Ну, допустим, для обеспечения требуемой несущей способности э, стены зачастую там, по расчету применяется ну, 300-375 газобетон что в данной конструкции толщина стены 200 миллиметров из железобетона позволяет подхватить такие нагрузки. Вот здесь у нас очень большое перекрытие стоит вот на этом пилоне и на этом пилоне. И этого достаточно для того, чтобы это здание надежно и уверенно себя чувствовало. Также, ввиду того, что в этом году были сбои с поставками материалов, такого как газобетон, очень сложно было его достать Мы, допустим, стоим в очереди и у нас выделена квота и там в неделю нам отгружают ну, около 50 кубов газобетона и больше получить его нельзя по адекватной цене, так сказать Часть строек в этом сезоне длилась медленно, потому что ну, невозможно завести своевременно материал. С бетоном же и арматурой в этом году проблем нету. Все поставляется достаточно оперативно, поэтому мы вот сам каркас смогли выполнить за 4 месяца. То есть здание собралось. Ну и сейчас порядка еще двух месяцев у нас займет работы по заполнению стен. Мы сейчас его постепенно накапливаем, этот материал, и вырабатываем. Если бы у нас была конструкция в такой площади полностью из газобетона, то, я думаю, срок строительства был бы больше, потому что мы могли бы упереться в отсутствие материала, и пришлось бы ждать, когда завод сможет нас обеспечить этим материалом. Сейчас поднялись мы на второй этаж. Здесь у нас вот такой большой балкон, терраса открытая планируется это к вопросу применения плоских кровель э, участок здесь э, достаточно стесненный большое здание здесь стоит и опять же применение плоской кровли позволяет вернуть участок в пользование обратное э, ну то есть если бы опять же была здесь скатная кровля мы бы не могли здесь на свежем воздухе находиться эта земля была бы ну, потеряна, так сказать, здесь, ввиду того, что плоская кровля. Мы можем сюда подняться, когда хорошая погода, и находиться у себя на участке, на ровной земле, на открытом воздухе. Это большое преимущество современных домов с плоскими кровлями и с плоскими террасами. Про здание что-то рассказать сейчас сложно, потому что можно увидеть, что у нас просто есть пилоны, которые... Расположен на втором этаже Нету какой-то разбивки помещений Понятной, да, на текущий момент Когда мы уже Закончим возведение перегородок Здесь уже появится так, Планировка помещений Ну где санузел, где спальня Где гардеробная Вот мы видим сейчас стандартная стена Здесь есть два пилона Несущих такие же как мы видели на втором этаже и между ними простенки заполняются газобетоном газобетон закладывается от простенка до простенка В перспективе этот фасад уже будет утепляться и отделываться либо навесной конструкцией либо штукатуркой но это уже будет следующий этап этап э, фасадной отделки помимо заполнения наружных стен газобетоном выполняется здесь устройство внутренних перегородок перегородки не несущие ну, для хорошей шумоизоляции такая, применяется толщина 200 мм. Ребята разбивают сначала первый ряд кладки, после этого уже поднимают стены до перекрытия. Ну, и, и так этот процесс постепенно движется вверх. Часть задняя у нас уже практически завершена. Ребята сейчас заливают перемычки и выходит уже у нас в сторону фасада и после этого мы уже приступим к устройству заполнения стен на втором этаже в целом про этот объект больше рассказать нечего работа здесь ведется по графику задавайте вопросы напомню архитектор данного проекта студия арх сайт если интересный проект вы можете пройти к ним по ссылочке посмотрите ребята Достаточно качественно проектирует, есть свой стиль, свой вкус и в целом понимание, что такое архитектура. Всем пока, всем хорошего дня!